Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео хотел с вами поделиться и вас же спросить. Некоторое время назад, следить за видео-публикациями на канале Дивный сад, я рассказывал уже о том, что на моем участке, где я планирую вести свою деятельность экс-хозяйственную, на том участке, где у меня уже сделан тепли... фундамент под теплицу, украли забор. Естественно, после этого я задачился вопросом, каким образом можно обеспечить удаленную охрану, визуальное наблюдение за данной территорией, в том числе и за забором. Соответственно, я начал искать информацию, каким образом это сделать, и нашел решение, которые позволили мне, и сейчас позволяют, в данный момент, вести видеонаблюдение за всей территорией. Это участок размером 4 гектара. С помощью одной камеры я осуществляю обзор и наблюдение, в круглосуточном режиме за забором на участке и в этом видео я хотел вас спросить вам интересно вообще вот эта тема видеонаблюдения за какими-то объектами за какой-то территорией причем неважно это там большой участок или немножко поменьше решение подойдет в принципе во всех случаях и вот я записал подробный видеокурс на тему каким образом я это делал как, какое оборудование подобрал как это все дело смонтировал как это эксплуатируется сейчас зимой как это эксплуатируется вот в эту зиму в снег в морозы минус 33 там по моему было в этот момент вот весь вот этот опыт если вам mm -hmm. это интересно то напишите плюсик, или да, в комментариях к этому видео, смотря где вы смотрите, тогда я пойму, что эта тема интересна и сделаю презентацию с рассказом о том, каким образом я это реализовал. Ну а для тех, кто захочет более подробно эту информацию получить, детально изучить или самостоятельно сделать, то я записал серию видеоуроков подробных о каждом элементе, как это делается и если у вас будет желание, вы можете будет за буквально там, небольшую сумму приобрести и самостоятельно смонтировать данную систему видеонаблюдения у себя на участке. Но, ну, естественно, я на этом не остановился. Я сейчас э, смотрю и выбираю различные другие варианты, потому что территория достаточно большая, 4 гектара. Это прямоугольник такой, ну, даже не прямоугольник, квадрат 200 на 200 метров. Грубо там, ну, плюс-минус там 10-20 метров с каждой стороны. То есть это достаточно большая территория. И вот, чтобы обеспечить обзор и со всех ракурсов, да, не только вот общий вид. У меня камера снимает сейчас в данном случае круглосуточно общий вид забора. И при необходимости я приближаю каждый участок. Необходимо мне посмотреть, она с двадцатикратным зумом. Вот, что, в принципе, позволяет делать обзор. В течение дня я захожу несколько раз, просматриваю весь периметр и наблюдаю таким образом. Ну, пока вот такое решение... Ввиду отсутствия там столбов и каких-то еще моментов Самый бюджетный вариант, который позволил ну Плюс там еще и ряд нюансов я использовал Это оповещение о пропадании сети Там стоит бесперебойник на камеру Чтобы в случае отключения испытания питания Камера продолжала снимать И можно было понять Злоумышленники отключили камеру Либо это просто пропадание в сети электричества ну, Вот этот весь ряд моментов я расскажу на вебинаре открытом Если вам действительно эта тема интересна то еще раз прошу вас каким-то образом по взаимодействию, тогда это даст импульс для скорейшего выхода презентации и рассказываем этого всего, и, соответственно, окончательной подготовкой видеокурса к предложению. Да? Он практически полностью весь готов, осталось сделать вот только презентацию. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю вам великолепного дня, до встречи в новых видео на канале, если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, нажимайте, на колокольчик и выбирайте все уведомления, чтобы получать все уведомления о выходе новых видео на этом канале. Пока!